Всем привет-привет! Меня зовут Лыбко Любовь, проект Партнер. У меня за последнее время накопилось много пустых баночек. И вот о них я вам и хотела рассказать в сегодняшнем видео. Начнем с такой. Это химический пилинг с АХ-кислотами. У нас есть трехэтапная серия АБЦ, куда входит вот этот вот первый этап пилинг с аха кислотами потом микродермообразие и энзимный пилинг и... Также кремик успокаивающий с маслами и также с витаминами. У меня закончился первый этап, я пользуюсь этим трехэтапным пилингом АВС серии на регулярной основе. Особенно с осени по весну, когда солнце не такое активное, потому что для моего комбинированного типа кожи это шикарная серия. Аналог салонным процедурам в домашних условиях помогает очень качественно очищать лицо, убирать верхний ороговевший слой клеточек, качественно и глубоко очищать кожу лица, и также придает коже сияющий вид, отдохнувший вид очень хорошо растворяет все то, что на лице лишнее, а и нужно убрать, и подготавливает кожу к дальнейшим этапам очищения. Поэтому рекомендую всем, у кого не только комбинированный тип кожи склонных к жирности, но и э, другие типы э, кожи, также обратить внимание на трехэтапную серию АБЦ, для того, чтобы э, постоянно ухаживать качественно за своим э, лицом. Следующий продукт, который мне... Э, понравился. Крем для лица и шеи круговая пластика. Артикул у него 10,78. Серия Эксперт. Это серия я бы сказала, более такая уже возрастная. Хорошо она используется для того, чтобы ухаживать за возрастной кожей, напитывать ее коллагеном. И в частности, вот эта вот серия, она у нас подтягивает, моделирует и укрепляет контур лица. Рекомендованный курс не менее 60 дней. Хочу обратить ваше внимание, чтобы любая серия кремов для лица работала качественно. Ею нужно пользоваться хотя бы от 3 месяцев за один кремик только, если вы... Купили один кремик и хотите получить какой-то сверхрезультат, то так не будет. Надо продолжительное время пользоваться всей серией регулярно и поэтапно ухаживать за своим лицом. Тогда вы сможете только почувствовать результат, который заявлен в этой серии. Мне крем понравился, он быстро впитывается, не оставляет липкости, но так как у нас очень много всяких кремиков появилось в последнее время, особенно меня привлекает серия One Miracle, поэтому я сейчас навряд ли буду повторять покупку этого кремика и взяла себе всю серию One Miracle для того, чтобы попробовать ее в полном составе. Следующее, что у меня закончилось, это вот такая вот зубная паста лечебные травы, артикул у нее 22-44. Это наша бюджет, бюджет, бюджетная зубная паста. Uh, у нее ярко выраженный такой uh, запах трав. Uh, немножко смятая. Она оказывает противовоспалительное действие. Uh, паста справляется со своим прямым назначением. Но все-таки больше мне нравятся пасты из серии Эксперт с плюсиком. Поэтому uh, я пока uh, повторять покупку этой пасты не планирую. Следующий продукт, который я постоянно э, стараюсь иметь дома. Это имбирный напиток, в состав которого входит имбирь, мед, лимонник и шиповник. Здесь 14 порций. Артикул у этого напитка 15719. И э, это шикарная возможность э, с помощью этого напитка помогать организму справиться с первыми признаками простуды, когда вы почувствовали какое-то недомогание. Это актуально даже в период не только межсезонье, весной, осенью, в холодное время года, зима, но также и летом, потому что вы где-то можете почувствовать недомогание, потому что вас просквозило на каком-то сквозняке. Или кондиционер тоже оказывает такое действие, что человек, когда побыл в помещении, где работал кондиционер, может почувствовать себя утомленным, приболевшим. И вот этот вот напиток очень хорошо иметь и летом в своей аптечке. Вы его можете приготовить быстро. В теплую воду добавляете, как здесь рекомендовано, 2 чайные ложки с горкой. Растворяете и пьете. Он очень приятный на вкус. И мне очень нравится. Действие у него Отличное. Он быстро помогает справиться со всеми первыми признаками простуды и при першении в горле, и при заложенности носа, и при легкой температуре, слабости. Поэтому обратите внимание на него. Артикул еще раз 15719. Рекомендую иметь его у себя на постоянной основе. Также у меня закончился гречишный чай, такая вот упаковочка. Артикул у гречишного чая 15769, он относится к суперфудам и оказывает разностороннее полезное действие на наш организм. Куплю ли я его еще? Обязательно куплю, потому что он снижает давление, он нормализует уровень холестерина в крови, сахар повышенный также помогает снизить Действует положительно, выводя токсины и радионуклиды из нашего организма, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и оказывает укрепляющие действие на стенки наших сосудов. То есть у него есть ярко выраженное антиоксидантное и а, а, там какое-то ложное слово действие на наши сосуды, поэтому рекомендую его. А также если вы постоянно занимаетесь умственной деятельностью, он повышает Наши интеллектуальные способности, обратите на него внимание. И гречишный чай имеет очень приятный вкус. Это чуть сладковатый вкус. Можно сказать, что пахнет печенькой, когда вы его завариваете. И так как у него приятный вкус, то не нужны никакие, э, скажем так, подсластители, усилители вкуса, э, что-то сладенькое. Он и сам по себе хорош. Кстати, его можно употреблять и в холодном, и в горячем виде. На лето очень классный напиток. Можно заваривать даже не один раз. Я могу заваривать его два раза, и он... Э, по вкусовым качествам просто отлично. И также обратите внимание, что гречишный чай, он делается не из гречки, а именно из татарской гречихи, которая произрастает в Китае и имеет большое количество витаминов и микроэлементов в своем составе. Однозначно куплю еще хлорелла со спирулиной. Это уже популярный продукт, вы, наверное, заметили в моих заказах. Я э, слушала комментарии врача к этому продукту и рекомендовали пить на постоянной основе можно до 5 пачек. Я решила пропить несколько пачек вместе со своим мужем, так как действие хлореллы и спирулины очень важны для нашего организма. Он оказывает хороший детокс-эффект, то есть выводит все лишние токсины, какие-то радионуклиды, еще что-то вредное из нашего организма. Потом здесь содержится большой тоже комплекс витаминов и микроэлементов. Это очень важно для нас, так как мы недополучаем чисто с пищей все, что нам нужно. И поэтому я считаю, что обязательно для того, чтобы организму было более комфортно каждый день выполнять определенные задачи, нужно его поддерживать. И поэтому количество различных продуктов для здоровья в рационе у меня разнообразное и большое. Хлорелла со спирулиной. Идет в виде таких э, таблеточек. Их э, употребляется по 6 порций э, перед едой. Здесь содержатся водоросли сушеные, прессованные спирулины, хлореллы. И также э, носители целлюлозы и кремний. Э, белка, обратите внимание, здесь на 100 грамм очень большое количество. Эти водоросли славятся большим содержанием белка, что важно для нашего рациона. Так как мы можем где-то нерегулярно и недостаточно получать белок. Поэтому для восполнения нужд нашего организма очень нужная добавка. И также здесь содержится большое количество витаминов группы В, А и С. Эта добавка помогает также нормализовать уровень сахара в крови, уровень холестерина. И если у вас сильные физические и умственные нагрузки, то также помогает хорошо с ними справляться. У хлореллы и спирулины достаточно много и еще других полезных свойств. У меня есть отдельное видео по ним. Я прикреплю, чтобы вы могли посмотреть, кому интересно. И также рекомендую обратить внимание, что в этом каталоге текущем на хорошие скидки хлорела со спирулиной. Сейчас открою, вам покажу. Вот, обратите внимание, в Беларуси цена 27,79 рубля, скидка 40%. Поэтому, кого заинтересовал этот продукт для здоровья, сейчас очень выгодно вам его приобрести. И также покажу остальные продукты для здоровья, про которые я говорила. Вот напиток травяной гречишны 100 грамм. Греческие зерна собраны в Китае. Сейчас 1449 стоит по каталогу. У кого, кстати, нет э, скидочной карты нашего интернет-магазина, э, внизу под видео будет скидка. Проходите или пишите в комментариях. Э, помогу вам сделать эту скидочную карту, это совершенно бесплатно, без паспортных данных, и вы сможете пользоваться всеми привилегиями покупателя в нашем интернет-магазине и покупать эти полезные и популярные товары со скидкой. А также имбирный напиток в данный момент стоит 12,99 рубля, и при заказе на 29 рублей вы сразу же будете получать скидку 20%. Еще у меня закончилась пихтовита, приходит она в такой вот коробочке, здесь сразу идет встроенная пипетка, обратите внимание, и капать очень легко и удобно. Крышечка где-то уже потерялась. Этот продукт очень хорошо поднимает уровень железа в крови, также помогает при воспалительных процессах в организме и при болезнях верхних дыхательных путей э, очень быстро и значит, наступает значительное улучшение состояния. Поэтому обратите на нее внимание. А также э, она оказывает положительное действие на э, работу сердечно-сосудистой системы. Я думаю, что у нее гораздо больше полезных свойств. И поэтому я ее покупаю на регулярной основе. Это у меня тоже уже не первая баночка. Как только она появилась у нас в компании, я ее постоянно наберу. Мне нравится, что хватает на месяц я в основном сейчас использовала ее по 10 капель в день утром натощак в теплую воду капала выпивала а потом уже завтракала очень хорошая добавка к нашему рациону также есть у меня упаковка от мыла жидкого, очень классное мыло, банановое. Было у меня и малина, и лайм из этой серии, но больше всего меня впечатлил банан. Пахнет просто не передать, насколько это классно, такой вот и сладковатый запах вкусного, спелого, такого очень удачно по вкусу банана. Поэтому артикул 2668. Рекомендую обратить на него внимание. Просто отличный продукт. Вот можно заливать уже в ту мыльницу, которая у вас есть. Или приобрести отдельно мыло такое с дозатором. И уже использовать эти сменные блоки для того, чтобы у вас был постоянно запас мыла жидкого в доме. И со вкусным запахом. Рекомендую. Мне очень понравилось. Также у меня закончилась ночная маска. Здесь Чуть-чуть вот оставила я для того, чтобы показать вам консистенцию ее. Запах обалденный. Она пахнет, эта серией. Серебелло пахнет манго. Здесь также содержится кислородный комплекс и витамин С. Витамин С это очень важный витамин для того, чтобы укреплять нашу кожу, заботиться о ней. Он оказывает антиоксидантное, антивозрастное действие. Маска мне очень понравилась. Я ее использовала не каждый день, где-то три раза в неделю. Она не смывается, наносится на ночь. Я ее старалась наносить за час до сна, чтобы она хорошо впиталась. По своим увлажняющим, питательным свойствам отличная. Хорошо впитывается. У меня она впитывалась. Не сказать, что за 5 минут, но быстро. И кожа была отдохнувшей и классной после нее. Рекомендую обратить на нее внимание, так как маска очень хорошо справляется с обновлением кожи, с регенерацией и э, оказывает хорошее увлажняющее действие. Не показала вам еще алоэ, у меня закончилась. Пила его тоже последнее время. Оно оказывает э, хорошее действие для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Пью его чаще всего с утра, потому что оно придает определенный тонус в самочувствии э, для того, чтобы э, быть более энергичными. И также оно оказывает противовоспалительное действие для профилактики э, скажем так, тоже каких-то э, и укрепления иммунитета отличное э, средство. Рекомендую на него обратить внимание. Буду э, еще заказывать. И также на летнее время у меня закончился спрей такой для лица артикул 0256 здесь 100 миллилитров очень хорошее средство для того чтобы э, если вы делаете постоянно какие-то маски очищающие увлажнять лицо если надо обратите на него внимание и сейчас в жаркое время наступило лето для того чтобы увлажнять свое лицо для того чтобы э, оно не освежить отлично спрей справляется с этими обязанностями и даже вот если вы просто находитесь дома например вот я работаю дома сижу за компьютером очень много времени провожу так как моя работа заключается в этом чтобы там делать различную работу то освежить лицо очень даже мне нравится этот спрей держать рядышком вещь просто замечательная и сейчас когда часто нас кусают какие-то насекомые комары можно брызгать этим спреем на эти места тоже не будет такого зуда и он спреем сделан вот дозатор удобный хороший распылитель поэтому рекомендую на него обратить внимание так, смотрим, ничего ли я не пропустила, все ли я вам рассказала. Да, все я вам рассказала и хотела обратить ваше внимание, что сейчас действует такой вот сдвоенный каталог до 26 июня еще. Следующий каталог тоже будет действовать, два каталожных периода, а как будет дальше, будем вам рассказывать новости компании. У кого нету личного кабинета и скидочной карты, проходите по ссылке под видео или пишите в комментариях. Я вам помогу сделать эту скидочную карту. Как я сказала, это совершенно бесплатно, дает вам не только возможность экономить, но также и вы сможете зарабатывать вместе с нами. Как это можно сделать, расскажу вам подробнее. Пишите на Viber, WhatsApp, Telegram. Хочу узнать подробнее, как можно заработать. С вами была я, Лыбко Любовь, проект Партнер. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале.